السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة تجي عندنا لنشر المزيد إن شاء الله صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد نعم في باربة زي نو إزويني مانشستر يونيتد توجه بزنة ترافيك كتوري بيلي ويغرنا اكتما ميشو دبابلائم كوباك Забивает Первый мяч за Манчестер Юнайтед. Блистательный, блистательный Ромелу Лукаку. Как он сумел опередить вратаря Эдерсона. Ну и согласись, угол-то был острый, был далеко до ворота. И мяч был в не самом удобном, скажем так, положении для удара моментального. Но Лукаку сумел сориентироваться и пробил вот так первым касанием. И попал точно Ворота, Вот он, Ромео Лукаку, нападающий от Бога. Ну и посмотрим еще раз, что здесь сделал Эдерсон. Выскочил как на пожар, спасать отечество. При том, что все-таки двигались в сторону ворота еще два защитника. А мяч уходил как раз таки из штрафной площади. Вместо этого, вместо того, чтобы спасти, Эдерсон оставил свои ворота пустыми. И, собственно, в них-то Лукаку мяч и переправил, забивала нестабильность. Отсутствие стабильности – это главная проблема Лукаку. Говорил тогда Жезе Муриню. и вот эта стабильность появилась. И вот Лукаку снова у а Манчестер Юнайтед снова в атаке. Опасно Маркус 2-0, 2-0, буквально в течение двух минут Юнайтед делает себе серьезное преимущество. На этот раз Мхитарян атаку разогнал так, как надо. И в итоге сделал очень хороший пас на ход Решварду. Тому только на был мяч обработан, Смотрите, еще раз, как э, играет Хитаря на Решварда. И далее Маркус один касание мяч обработал. И вторым точно, если Лукак убил ближний угол, то, соответственно, Решфорд уже в дальней. Прекрасная комбинация. Ну и я думаю, что сейчас Мауриньо доволен окончательно тем, как его команда проводит этот отрезок. Ну и заметьте, в Хьюстоне звучал Гин Юнайтед.